Всем привет, в этом видео мы поговорим о хуках в Drupal 8. В Drupal 8 многие хуки заменены либо на плагины, либо на сервисы различного типа. Постепенно их количество сокращается в пользу объектно-ориентированного подхода. В сравнении с Drupal 7 их количество очень сильно поубавилось, но при этом их осталось достаточно и избежать их не получится. Поэтому необходимо понимать, что это такое и как это работает. Это один из ключевых навыков умения писать код под Drupal. Для этого мы разберемся, что такое хуки, зачем они нужны и каких типов они бывают. Напишем свою систему хуков на чистом PHP, чтобы понимать, как они работают под капотом, и затем сравним это с тем, как реализовано непосредственно в Drupal. Попробуем использовать пару хуков, а также создадим парочку своих. Что же такое хуки? Хуки – это обычные функции, вызываемые в процессе обработки запроса. Данные функции в документации начинаются со слова «хук». Приставка «хук» в названии данных функций – лишь плейсхолдер для обозначения, что данная функция является «хуком». На практике данный префикс в названии функции заменяется на машинное имя модуля, который данный «хук» использует. Основная цель хуков – это позволить сторонним модулям внедряться в работу других модулей или ядра. Разработчики сами решают, где и какие хуки создать, и какую цель они будут выполнять. Как правило, они вызываются в тех местах кода, где сторонние разработчики, вероятнее всего, захотят добавить свою логику, повлиять на ход выполнения операции или результат. Это также отличный инструмент для защиты вашего кода от стороннего непредсказуемого вмешательства. Рассмотрим, какие типы хуков есть в Drupal. Хуки никто не делит на типы, но по факту они все же разделены, и для первого знакомства с ними лучше знать о том, какие все же они бывают. Если делить хуки, основываясь на их реализации, то их всего два типа – исполняемые хуки и альтер-хуки. Исполняемые хуки – это функции, которые вызываются с определенными аргументами в определенный момент исполнения кода. Область их применения может быть очень широкой, например, от них могут ожидать какой-то результат, а могут просто вызываться, и не важно, что с ними будет дальше. Это зависит от того, с какой целью авторы того или иного хука выполняет его вызов. К счастью, для новичков их количество сокращается. Многие из хуков заменены на сервисы, плагины, контроллеры, event-субскрайберы, резолверы и прочие объекты, тем самым значительно осозив их область применения, а следовательно и путаницу. Что касается alter хуков, то они, в отличие от исполняемых, подразумевают, что данные, передаваемые в качестве аргументов такой функции, будут изменены с высокой вероятностью, то есть позволяет вам повлиять на результат того, что делает основной код из своего, например, добавить новые данные, удалить ненужные или поправить существующие. Самый яркий пример такого хука это хук форм альтер, который позволяет полностью изменять формы и менять их поведение. Принцип работы у них один и тот же отличается, они не лишь тем, что у альтерхуков в названии присутствует суффикс альтер, и аргументы передаются по ссылке. Так вы можете понимать, с каким хуком имеете дело и примерно представлять, что он от вас ожидает. Теперь мы рассмотрим на чистом PHP, как работают хуки за пределами Drupal. Мы напишем небольшой файлик, в котором создадим упрощенную версию системы хуков из Drupal. Для этого я поднял небольшой веб-сервачок и будет у нас один простенький PHP файлик, в котором мы все это будем и писать. Начнем мы его, соответственно, с открытия PHP. И надо понимать, как работает, работают хуки в Drupal. Первым делом, когда Drupal выполняет свои запросы, он на ранних этапах анализирует, какие модули включены на сайте. Для того, чтобы мы симулировали это действие Drupal, мы создадим простую функцию, которая будет возвращать список якобы включенных модулей на сайте Назовем ее пусть modules и она будет просто возвращать список якобы машинных имен модулей, которые на данный момент активны на сайте. Пусть это будет dummy, example и тест. Вот допустим Drupal выполняет свои операции. Он посмотрел какие модули сейчас включены на сайт и получил примерно что это dummy, example и тест, И идет дальше. То есть этот список собирается намного раньше, чем на самом деле выполняются хуки. Хуки уже выполняются, когда их вызывают из других частей кода, например, из тех же модулей, то есть намного позже. Но список модулей необходим для того, чтобы они работали. Как я уже объяснял, слово хук меняется на название модуля, и, соответственно, мы должны это знать. Теперь мы напишем функцию, которая будет эмулировать вызов хука, то есть создавать эти самые хуки. Назовем ее callHook. В нее мы будем передавать первым аргументом название самого хука. Которые хотят вызвать. И массив args для перемен, ну, ну для аргументов, которые будут передаваться в hook. Данная функция у нас будет почти полностью похожа на то, что находится в ядре. Естественно, там чуть-чуть более комплексно из-за дополнительных проверок. Ну, нам главное понять, как это в принципе работает. То есть, когда кто-то вызывает hook из своего модуля, он передает туда название самого хука, который он хочет как бы зарегистрировать в системе, а Arx он передает дополнительные переменные, если они нужны, ну, не переменные аргументы в ту функцию, то есть хуки, которые будут вызываться. Это мы сейчас рассматриваем обычные хуки, которые я называл исполняемые в начале видео. Внутри там происходят некоторые действия. Самое важное, что в цикле он начинает в последующем проходить через все включенные модули. То есть мы получаем get на этот модуль. Он нам вернет список дам example тест и каждый модуль отдельно обрабатывает для этого он получает это название модуля в переменную и формирует название функции для hook она формируется просто как я уже говорил, hook слово заменяется оно просто для обозначения что это hook, оно заменяется на название модуля, то есть получается у нас module затем у нас добавляется нижнее подчеркивание для функций вот такое же чтобы функция правильно называлась, а затем название хука, который запросил модуль. Соответственно, у нас формируется название функции. Мы давайте ее выведем, чтобы было видно, как она формирует свое название. Хук пусть будет. Хук. То есть мы будем первым делом выводить то, как название хука было вызвано, передавая его в функцию. То есть, например, если у нас есть хук help, то есть модуль вы передает сюда слово help, Слово hook оно просто системное, оно так называется, на самом деле оно будет заменяться на module, на module и у нас получается hook help. В нашем случае будет что вызовут, то и будет выводиться. Мы ее приравняем, например, к тому, что это будет у нас function так br, пусть еще линия отделяется. Мы будем видеть, как при вызове, какие хуки он ищет. Далее он проверяет, существует ли такая функция, ну, где-то в коде. Так, опс, нет, то не писалось. Function exists. Он передает туда вот это сформированное название функции и проверяет. Если она есть, он, соответственно, ее будет вызывать. Если нет, он проходит дальше и никакой ошибки не будет. То есть хуки сработают только у тех модулей, где эти функции явно объявлены. Далее он, соответственно, вызывает эту функцию при помощи call user func array, в которой передает название функции уже. Вот у нас сформировано. Упс, зачем он мне ее поменял? И вместо парама Ar у нас args, которая передается вот сюда сразу же. Давайте посмотрим, так, нет, нам сначала что-то вызовет. Давайте, например, напишем callhook simple example. То есть мы вызываем якобы из своего кода, что нам нужно зарегистрировать hook simple example. Он вызывает эту функцию. И по факту это получится hook simple example. Вот такой вот. Так бы он назывался в документации Drupal. Если мы обновим страницу, мы видим, что он проверяет: в каждом включенном модуле идет по циклу. Проверяет сначала у dummy hook simple example. То есть он заменяет слово hook на dummy. Получается, дамми simple example не находит. Он идет дальше. Hook Simple Example У модуля Example И, соответственно, вот так вот по всем модулям Он проходит и проверяет функции Если они есть, он их вызывает Поэтому нам надо для начала Написать тогда какую-нибудь Реализацию этого хука Назовем ее, например, для модуля Теста Function Test Simple Example И пусть он выводит нам Hello from first example. Также перенос строки сделаем линию, чтобы заметнее все это было, и посмотрим на код. Вот он нашел, что у модуля test hook simple example реализован в качестве функции test simple example. Он ее вызывает, а она, соответственно, выводит hello from first example. То есть все нормально, все хорошо. Далее давайте напишем небольшой же hook, тоже вызов какой-нибудь, который будет вызывать, например, call ой, call hook example with args. То есть он у нас будет вызывать hook example with args, в который будет передавать аргументы уже, например, массив из двух переменных hello world. Пусть так будет. Надо понимать, что когда такой hook вызывается с массивом, каждый его элемент это будет аргумент функции. То есть в данном случае я передаю массив из двух элементов, соответственно у кон конечного хука будет два аргумента, а не также массив. То есть он передает уже непосредственно переменные при помощи вот этой функции. Так, нам теперь нужно реализовать данный хук, и мы его реализуем, например, в модуле example. Вот, да что же он не перемен, это все подставляет. Function, example, опять же, example. Такое может случиться, не путайтесь, потому что обязательно hook заменяется слово на название модуля, а название hook идет как и идет, то есть ничего в нем не меняется. Дублирование вполне реально. То есть, соответственно, раз мы реализуем такой hook, нам передадутся две переменные, раз, и два. То есть первое будет у нас first word, а второе second word. Мы подразумеваем, что эти, что эти два аргумента будут обязательны в любом случае. И мы их просто выводим также, Пусть будет first word, abel, second word. Тут же опять же перенос и отделим их строкой. <coughs> Все, то есть у нас получается сейчас он нашел новые хуки и видит, что хук example with arcs трижды вызывается, потому что три модуля. В модуле якобы example он его нашел и вызвал. Вот наша первая переменная пришла, вторая, у их объединил в строку, перенос, линия и они видны. Далее нам, давайте попробуем рассмотреть как работают наверное alter-хуки. Они несколько отличаются от обычных хуков, чуть-чуть совсем, но они отличаются. Мы напишем первым делом функцию, которая будет регистрировать наши alter-хуки, назовем ее call callHookAlter. В нее также первыми аргументами передается название хука, который будет вызываться. Далее туда передаются всегда. Ну, обязательно один аргумент, а максимум три дополнительных. То есть, получается, туда передается в Drupal дата. Потом контекст 1, который по умолчанию будет равняться 0. И контекст 2. То есть аналогично все это в Drupal находится. То есть. Если в кол хук, ну, регистрируя обычный хук на исполнение, вы можете передавать сколько угодно аргументов, и они будут передаваться в соответствующие хуки, то в альтере всего максимум три. Обязательно будет всегда дата, называть его, ну, там название будет уже в хуке как хотите, но он обязательный. А остальные два уже по усмотрению разработчика Если вам их не хватает, то рекомендуется использовать какой-то из контекстов или оба как массивы, и внутри них уже передавать ну, соответственно, дополнительные данные Так Мы назвали нашу функцию callHulkAltr И она, соответственно, будет у нас Регистрировать соответствующие хуки Также там проходимся По каждому модулю get enabled modules Смодуль module. Далее он также формирует название функции Упс То он подставляет переменную Тут так пишет Так, function Также хук слово будет заменяться на название модуля нижнее подчеркивание название хука далее в alter Hook добавляется еще одна приставка alter обязательно. она добавляется программно то есть если тут вы вызываете название хука simple example он превращается в хук simple example тут вы вызываете он превратится в хук simple example alter то есть это уже будет совершенно другая функция и вы можете с одинаковыми названием вызывать как alter так и хук так, мы название функции сформировали. Давайте ее также будем выводить. Эхо. Хук. Хук. Альтер. И название функции получается Function, которую мы ну, сгенерировали. И br. Ашара. Сейчас мы дальше напишем, что у нас нужна проверка на существование функции. Обязательно function, function exists. Опять же, передаем название функции. Все, как и в обычном хуке. Единственное, что вызывается, она несколько уже иначе. Просто вызывается переменная как функция, и аргументы, переданные в данный хук ну, вызывающий вызывающую функцию, в восьмерке это метод, передаются туда как аргументы. контекст 1 контекст 2. Все. То есть в hook-альтер всегда приходят три переменные. Две из них могут быть ну, если, соответственно, ничего не передал не передал разработчик, тот, который вызывает этот альтер. Но дата всегда будет, хоть какая-то. Она обязана быть, иначе этот хук теряет весь смысл. Ну и сейчас самое время их проверить. Давайте, например, создадим массив message parts, в котором мы будем аль альтерить соответственно эти части сообщения пусть нам будет hello также world и поехали давайте например вызываем call hook alter simple example и передаем туда message parts наш, наш массив со словами якобы которые нам нужно альтернуть он пойдет в data соответственно и передаст в хук альтер первым аргументом давайте для запоминания напишем что это hook simple example alter то есть слово alter добавляется я напоминаю что здесь а hook меняется на название модуля и будем выводить сразу же с, ну, с, с клеем эту это с клеем массив при помощи пробел и он у нас будет формировать из этого строку. То есть сейчас, если мы вызываем, вот у нас массив hello world, он вызывает все hook-альтеры, hook simple example-alter, передает туда этот массив, они что хотят с ним делают, далее мы его объединяем при помощи пробела и выводим в качестве строки. То есть вот, все то же самое, hello world. У нас, соответственно, никакой альтер не объявлен, ничего с ними не случилось. Теперь мы можем, можем пробовать. То есть, допустим, у нас модуль дамми решил объявить данный хук, и он пишет дами simple example, alter, да, тоже вот такое, все не туда идет. И передаются обязательно, смотрите, по ссылке, чтобы вы могли править. Alter хуки не возвращают результат, они правят аргументы, которые в них пришли, и больше ничего не делают. Так, вот мы написали функцию, и в ней мы давайте, допустим, Слово hello заменим на "хай". high. MessageParse он нам передает. Hello у нас в нулевом находится индексе, и мы его меняем на "хай". Все, то есть мы объявили hook SimpleExampleArt для модуля dummy, в нем мы меняем hello на "хай". Обращаем внимание, смотрите, мы задаем массив, вызываем hook, выводим получившуюся строку, но hook вызывается после вывода соответственно, но из-за того, что hook альтер его вызовет намного раньше, у нас сообщение уже будет заменено. И, соответственно, hello world у нас заменяется на high world. И, допустим, второй модуль на сайте, уже, допустим, тест, решил еще тоже объявить аналогичный альтер, и он решил менять, например, message parts на world, например, на drupal. Hi, drupal у нас должно получиться. Все корректно, все работает. High Drupal. То есть, все сообщение у нас Hello World в итоге превратилось в High Drupal из-за того, что мы вызываем два, два хук-альтера, которые сами же объявили якобы. И они заменяют, первый заменяет первое слово Hello на High, а второй World на Drupal. Вот так, собственно, и работают все хуки в Drupal. Примерно одинаково. Я еще раз напоминаю, что слово хук, оно просто обозначающее, что эта функция является хуком, что название вот этот вот эту приставку нужно менять на название модуля своего, в котором вы это пишете. Далее название уже хука идет, он эту функцию ищет в каждом модуле, вызывает, передает какие-то данные, вы что-то выполняете, в зависимости от типа хука, и операции продолжаются. Теперь мы посмотрим непосредственно, как это все реализовано в Drupal и попробуем сделать уже хуки в нем. Для начала я вам покажу, как это действительно сделано в Drupal. Этот файл, который отвечает за хуки, находится в core/lib Drupal core где-то extension module, module handler это большой объект в нем находится очень много всего, он же как раз и модули может собирать которые активно, вот как раз у него есть свойство module list который содержит все активные модули и мы смотрим у него обычные хуки, которые я их называю исполняемые, вызываются при помощи invoke all метода так, где он? вот он как мы видим, он вызывает название хука, также передаются в него аргументы в виде массива, он получает список модулей, ну, для этого хука, который его реализует, проходит по нему, формирует функцию, также слово хук заменяется на название модуля активного, хук подставляется далее, вызывается результат, только в данном случае он еще формирует результат и может возвращать его, если хуки должны возвращать что-то, объединяет все это, в общем, Чуть-чуть покомплекснее, но суть тут та же. Он формирует название функции, ее вызывает с переданными данными. Все это другие модули что-то с этим делают. И возвращается результат основному модулю, который этот хук зарегистрировал, зарегистрировал, скажем так, или вызвал. И у alter аналогичная ситуация, тут чуть побольше понаписано, но основная суть тут такая же. Вот он проходит по каждому модулю, формирует название хука, далее он еще добавляет alter. Формирует функции, затем их вызывает, передавая туда данные. И, соответственно, альтер что-то делает. Там функции, ой, аргументы, соответственно, меняются. Основной модуль получает уже измененные данные и выполняет свою операцию дальше. Также мы видим, что он передает название type альтерна. Ну, мы его назвали там просто hook также. Дата обязательно, контекст 1 и контекст 2, они не обязательны. То есть, вот так это все работает в Druple. Ну, грубо говоря, все то же самое. Естественно, там больше обработок из-за того, что там модули. Это не просто у нас массив. Там до добавляется еще кэширование специально, чтобы все это быстрее работало и не каждый раз собиралось. В общем, там уже есть дополнительные обертки, но принцип тот же. Просто формируется машинным, ну, программное название функции и вызывается. Так, мы теперь попробуем пользоваться хуками непосредственно в группе. Для этого мы создадим модуль с названием «Dummy». Так, создадим инфофайл, файл, дами, info яму, назовем его дами, description, напишем description, хук examples у нас будет, мы будем смотреть на хуке, тип, естественно, модул, module, module. версия 1x, ядро нам надо 8x, и все, нам хватит этого, модуль мы объявили. Хуки пишутся обычно э, в файле с названием, название модуля .module, в нашем случае .module. Естественно, они могут выноситься в другие файлы там при помощи инклудов. Также есть там группировка у хуков, когда у одного у определенной группы хуков может быть свой собственный файл, например, там dami.tokens.inc который может содержать хуки, токенов, и они, они сами этот файл найдут. Ну, как правило, все пишется в основном в модуле файла, как семерки, так и восьмерки. И тут же мы будем все это писать. Давайте подпишем, что это, как все требует у нас стандартный Drupal. Main File for Custom Hooks and Functions. Так как это не объектно, надо написать, для чего этот файл. Мы его будем в основном использовать для кастом функций и хуков. И первым хуком, который мы рассмотрим, Пусть у нас будет hook-form-id form, al ну, alter. Так, надо мне, наверное, выйти. И давайте мы альтерним э, вот эту форму авторизации на Drupal. Для этого мы пишем, соответственно, function. Вместо hook мы уже подразумеваем. То есть я вам давайте даже покажу. есть hook-form-id form alter. Ну, ладно. Они одинаковые, по сути. Там только аргументы немножко иначе передаются с семеркой и восьмеркой. Вот он для восьмерки. Hook в вот это хук альтер получается. Данные названия в хуках, которые написаны капсом, обозначаются, что их надо заменить на что-либо. То есть, например, в нашем случае на название ну, машинное имя формы, которую мы хотим альтнуть. Это разновидность хука, hookformalter, который срабатывает на все функции, на все формы, соответственно, а hookformalter позволяет сработать на какую-то конкретно. Нам не надо на все, мы знаем, что нам нужно на логины, на логины, на логин, соответственно, мы пишем dummyformformidalter, ну, PHPStorm подсказывает, он нам, за нас подставляет аргументы, какие надо, туда приходят, То есть, если у вас там не подсказывает, вы можете отсюда их скопировать. Но, как правило, Visual Studio Code, который там тоже есть плагины для Drupal, которые все это под, под, подставляют за вас. Ну и нам естественно нужно заменить форма ID на название формы. И для этого мы посмотрим просто в исходник данной формы. И форма ID там находится в скрытом инпуте. <coughs> вот он, name, ID. Соответственно мы берем вот эту часть название машинной формы этой и подставляю вместо формы 1. Вот мы получили хук, который будет вызываться, когда готовится данная форма. Сейчас она, естественно, не будет работать. У нас модуль выключен. Давайте мы его включим. Drash n dummy. И нам надо что-то сделать, чтобы ну, что-то менялось. Потому что в данный момент этот хук будет вызываться и ничего не делать. Давайте мы добавим. Какое-нибудь сообщение в начале формы. Пусть это будет welcome. это не, Мы не будем заморачиваться ни с чем сложным. Мы просто смотрим, как в принципе работают хуки. Мы напишем сообщение. Допустим, h2 hello world. И добавим веса какой-нибудь отрицательного большого, чтобы он был в самом верху. Ну, минус 100 нам хватит, чтобы он был вверху. Так, наверное... К... А нет, все нормально. Вот появилось наше сообщение «Hello World». Мы подцепились к этой форме и, соответственно, добавили сообщение «Hello World» в начале ее. Давайте, например, еще вот в этот input он уже создается, соответственно, в ядре, когда генерируется форма. Мы, допустим, хотим добавить в него «Placeholder». Мы уже подключились к, этой функции, к этому хуку и данной форме при помощи альтера. Нам достаточно обратиться к элементу, он называется «Name». Если вы не знаете, вы всегда можете принтануть вот эту переменную форму, там будет весь массив ну, формы и увидеть, где что находится. Соответственно, attribute, attributes, placeholder, и мы напишем enter your username here. Окей. Okay. Обновляем страницу, и у нас появился placeholder в данном инпуте. Все работает как нам надо. Далее это был хук alter. Давайте посмотрим на обычный хук, который не alter, а просто срабатывает. Например, все, будем дальше тогда тыкаться с юзерами. Давайте использовать хук user login. Так, мы его сразу загуглим, хук user login. Данный хук вызывается в момент авторизации пользователя. Вот тут это все подписано всегда. Юзер только что авторизовался, то есть после того, как он вводит логин, пароль нажимает логин, если он успешно авторизовался, вызывается данный хук, у него передается, соответственно, аккаунт, в котором находится объект пользователя. На самом деле там в восьмерке находится аккаунт прокси, то есть неполноценный объект пользователя аккаунт прокси, но нам его достаточно будет. Там вполне хватает данных, если что, там есть метод, который вызовет полноценный объект пользователя, то есть это уже нам не важно, мы смотрим на хуки, напоминаю, а не на то, как конкретно глубоко писать код. То есть мы реализуем этот хук, я напоминаю, что он называется хук-user-логин, соответственно, мы меняем хук на название модуля, function-dummy-user-логин, вот нам подсказывает, все, как правило, когда хуки используется, у каждой функции пишется имплемент hook, там, такой-то. Еще обычно дописывается там, for то-то-то, для чего его используют, ну, если не совсем уж прям очевидно. Мы получаем, получаем аккаунт, это прокси будет, и давайте по, в момент авторизации пользователя мы будем ему писать сообщение какое-нибудь, мы его запишем в переменную, new translatable markup, и пусть будет nice Опс, nice to see you again. Пусть будет strong. Мы будем выделять имя пользователя. User Так. И username у нас будет заменяться на имя текущего пользователя. То есть аккаунт. там get, display, name метод у аккаунт прокси есть, он возвращает э, имя пользователя, которое формируется, ну, это я позже вам покажу, что это значит. Там есть два метода, один вызывает реальное имя пользователя, допустим, то, что является логином, а getDisplayName, он вызывает имя пользователя, которое также может меняться с сторонними модулями, формироваться. То есть это отображаемое имя пользователя, а есть еще реальное типа логин его. И соответственно мы будем выводить модуль при помощи стандартного мессенджера, просто add message и передаем наше сообщение. Теперь мы сбрасываем кэш, после объявления новых хуков всегда сбрасывается кэш, иначе он их не заметит. Как я уже говорил, там все кэшируется, чтобы это работало быстро, соответственно мы обязательно должны сбрасывать кэш после каждого нового хука. Даже с отключенным кэшированием это приходится делать. Соответственно мы написали... Кук юзер логин, который вызывается в момент авторизации пользователя. Он формирует сообщение nice to again username, выводит его в системные сообщения, и мы сейчас это проверим. Авторизуемся админ админ. Nice to again, admin. Все, вот он вывел наше сообщение, вместо юзернейм подставилось название пользователя, под которым мы авторизовались админ, и все работает нормально. Давайте, вот как раз я вам объяснял сейчас что есть две разновидности у имени и у пользователя восьмерки. Давайте мы используем еще один хук, который предназначен как раз-таки для формирования имени пользователя. Это будет hook user format name alter. что-то не так. Format name alter. Вот он есть. Вы, если не знаете, какие хуки что делают, вы можете обращаться к документации на Drupal.org. Тут все расписано. Позволяет изменить имя пользователя, которое отображается. Вызывается при помощи аккаунта getDisplayName. То есть вы можете влиять на то, как формируется имя пользователя. Он передаст вам, соответственно, name и аккаунт. Ну и name, как мы видим, из-за того, что alter передается в качестве ссылки. И мы его непосредственно можем менять на то, какое хотим. Мы это и сделаем. Если вы, кстати, пользуетесь PHP Storm, он интегрируется с Drupal очень хорошо. Он только вот не очень хорошо с такими вот дружит хуками, но с обычными он дружит хорошо. И вы можете его вот нажать на такую иконку, он вам покажет откуда, вообще что это за хук, его документацию. И тут то же самое написано, что написано и здесь. То есть вообще вот эта документация на орке генерируется из этих Вообще, вы еще файл из исходников Drupal Соответственно, все, что написано тут, написано же и тут То есть, вы можете посмотреть В данном случае тут находится пример Как это можно использовать Они, например, предлагают нам получить дату Если у него не указана временная зона Сообщаем ему, чтобы он установил То есть, напоминает пользователю, чтобы они установили временную зону для своего аккаунта это просто примеры там. И вы также можете там опять же посмотреть, что он нам передает. На логин он передает вам аккаунт. Это объект. Объект пользователя, с которым операция производится. Давайте мы напишем другой наш хук. Так, function dummy. User format name alter. У него, я уже напоминаю, передается name и аккаунт. Что мы сделаем? Мы давайте изменим просто имя. Мы ему добавим суффикс, в котором мы подставим просто в скобочках его ID. Аккаунт ID. Там есть метод, который возвращает ID пользователя. <coughs> И все. Вот мы меняем перемену. Мы к текущему значению например админ добавляем пробел, скобка открывается, а его ID, скобка закрывается. Так, нам теперь нужно сбросить кэш. Так как новый хук И обновив страницу, мы уже должны наблюдать за результатом. Вот у нас уже в тулбаре видно, что админ скобочки 1 началось. На странице people аналогично будет. Админ пробел скобочки его ID. Если мы опять же выйдем и зайдем, мы вызываем аналогичный метод. И он у нас также должен превратиться в hello. Админ там скобочки один админ админ. Вот он превратился в админ 1 так, все, мы разобрались, как в... работают хуки в Drupal. То есть два альтера написали, один обычный. И теперь мы посмотрим, как создавать собственный. Мы продолжим писать код в данном модуле. Например, мы сделаем... Давайте мы начнем с того, что мы сделаем функ... Fun... Используем другой хук, опять же. Это будет у нас хук при процесс хук. На самом деле мы его возьмем дами preprocess при процесс хук. Хук мы заменим на page. Hook, при процессе хук, если вы не знакомы, вызывается в момент обработки темплейтов для темы, оформления сайта. Позволяет вам влиять на переменные темплейты, которые будут в дальнейшем рендериться. Добавляется свои, и изменяет там все примерно как альтер работает. Ну, он своеобразный достаточно hook И он передает нам в качестве аргументов variables, в котором находятся все переменные для темплейта, которые будут рендериться. Мы будем подключаться на пейдж, который равносилен page.html.tweak, который... Ну, нам не важно, мы не хотим влиять на шаблон непосредственно. Мы просто в момент его обработки, когда на странице есть, соответственно, этот темплейт рендерится, мы будем выводить какое-то сообщение. Например, мы создадим переменную массив, messages, и в нем будет храниться сообщение, которое нужно выводить. Default, default, message. По умолчанию у нас будет выводиться данное сообщение. Давайте мы сразу же напишем if not empty. Messages. Мало ли там какой-то хук затем это все потрет, мы должны подстраховаться, то есть мы изначально подразумеваем, что наши сообщения будут как-то работать с хуками, мы их будем отдавать сторонним модулям, соответственно они могут сделать что хотят и удалить, нам надо подстраховаться, что если они реально удалят, не хотят они сообщения, нам соответственно не надо ошибок никаких, и мы не будем ничего выводить, мы просто пропустим операцию. Также мы будем по циклу проходить по каждому сообщению, asMessage. Yes, и выводить в системные сообщения Drupal, Messenger, Add Message, Message. Он даже правильно подсказал. Опять же, сбрасываем кэш. Все, теперь мы, когда зайдем на любую страницу, у нас должен выводиться вот Default Message. Ну Все сообщения, которые в, этом, в этой переменной находятся. Вот мы сделали такой код якобы для нашего модуля. И мы хотим сделать хук, который может добавлять, ну, позволяет другим модулям добавлять дополнительно свои сообщения в данную переменную. Именно добавлять, а не изменять их на данный момент. Мы делаем исполняемый хук. Для этого мы создаем, допустим, переменную результат, в которую мы будем получать. Массив результатов всех хуков, которые вызваны другими модулями, например, ну, кто выполняет данный хук и вызывает данный хук. Мы это делаем при помощи глобальной переменной Drupal. Обращаемся к модулю handler, который я вам показывал в самом начале. И вызываем его же метод invoke all, о котором я вам также говорил и показывал. Хук мы назовем, пусть будет dummy page message. И все. То есть мы зарегистрируем в данный... В данном моменте мы якобы зарегистрировали хук dummy page message. Разумеется, у нас можно, это будет описать документация необходима для модуля, но мы это попозже сделаем, и он будет вызываться. Каждый модуль, который вызывает данный хук, он обработает, запишет это все в один единый массив и вернет нам сюда. Так как мы будем подразумевать, что данные хуки нам должны возвращать какие-либо данные, например, строку с сообщением новым или массив из сообщений будем разрешать добавлять, мы, соответственно, добавляем нашу текущую уже переменную к нашим уже текущим данным, к default message, ну, те, что вернули хуки. Мы это делаем при помощи nested array, merge deep, чтобы он объединял текущую нашу, текущий наш массив сообщениями с тем, что вернули другие модули. Почему merge deep? Это на случай, если модули возвращают также массивы, то есть какой-то хук может вернуть просто строку, return там что-то, а другой return массив из других сообщений. И мы это объединяем в один одноуровневый массив при помощи nest, nest array merge deep нашу текущую переменную с результатами хука. Естественно, если мы сейчас вызовем, ничего не изменится, никто этот хук не использует, нам надо написать, наверное, свой, давайте напишем его ниже, то есть модуль, который объявляет хуки, сам может пользоваться своими же хуками, это нормально, только они не, немножко странно звучат, ну, пишутся обычно, потому что у нас модуль называется Dami, и хук называется dummy page message, вот уже PHP-шторм нам даже подсказывает, что такой хук существует уже, и, соответственно, мы уже, он даже подписал имплемент с хук dummy page message, и мы здесь можем возвращать, что хотим. давайте вернем массив, из новых сообщений мы напишем здесь Hello World, а вторым будет Hello World 2, например. Все, опять же сбрасываем кэш. Теперь, когда будет подготавливаться страница, у нас есть массив с нашим стандартным сообщением. Затем он вызывает хук Dummy Page Message. Для всех модулей, которые его используют, В на нашем случае это уже вот Dummy использует его, получает вот этот массив в массив вот сюда, то есть это будет массив, из результатов хуков, то есть там будет первый элемент у нас уже, который будет также являться массивом, и из-за этого мы э, мерджим их при помощи merge deep, чтобы они были одноуровневыми из многоуровневых, неважно сколько там уровней вообще будет, и, и обратно записываем в переменную messages. Затем он проверяет, она не пустая или нет, и выводит каждое сообщение по отдельности. Если мы обновим страницу, у нас должны появиться уже три сообщения. Вот, default message и два из нашего нового хука. Теперь давайте объявим свой хук alter, который будет позволять менять. То есть мы задали стандартное сообщение, затем мы собираем сообщение из других модулей, какие это хотят реализовывать. И далее после этого, как правило, вызывается либо alter, либо ничего уже, если это не надо. То есть ну, мы хотим дать возможность другим модулям влиять на эти сообщения. Вдруг они не хотят, чтобы они выводились. То есть, все хотят. То есть у нас есть хуки и стандартное сообщение, которое пихает их туда принудительно. Но нам надо также дать возможность оттуда вырезать ненужные сообщения. Для этого мы создадим вызов альтера. Он не возвращает никаких результатов в отличие исполняемых хуков, И он просто вызывается при помощи также глобальной переменной Drupal, Module Handler и метода alter. В него мы передаем название альтера, как мы хотим его назвать в нашем случае. Пусть это будет dummy... Oops, он что-то не как строку нам пишет это. Dummy Page Messages. И передавать мы в качестве посылки первого аргумента будем наш массив с сообщениями, который получился. То есть этот плюс все, что из хуков пришло. И это будет равносильно хук dummy page messages alter. Alter, я напоминаю, добавляется внутри метода. Мы не, нам его не нужно писать. И давайте тут же опять же в нашем же модуле напишем alter. Так, dummy. Так, дами-дами. Вот он уже подсказывает, Page Messages Alter. Но он не подставляет перемен, потому что мы не описали документацию его. Соответственно, он нам передает массив Messages. И мы его правим. Например, давайте поправим вторую, тре, ну получается уже третий элемент, который Hello World 2 на We Replaced. Hello World 2. Ну, разумеется, это не совсем корректно, потому что этого элемента может не быть. Ну, мы смотрим, я напоминаю, на хуки messages и просто добавим новое сообщение and add new one. То есть мы также через alter можем добавлять новый. Мы полностью имеем в распоряжении массив. Нам не обязательно исполнять вот такой хук. Мы можем просто его добавить в массив, как мы хотим и на какую хотим позицию. То есть это уже такое... Все зависит от того, что там происходит. И теперь нам надо сбросить, естественно, кэш, потому что мы начали новый хук. И у нас Hello World 2 должно замениться на We Replaced Hello World 2 и появится новое and Add New One. Вот наше дефолт сообщение. Hello World, We Replace Hello World 2, and Add New One. Все работает как должно работать. Так, например... Давайте, нет, сначала мы, ну давайте создадим еще один модуль, тогда уж, чтобы показать, как это из другого модуля работает, и затем мы пишем данные хуки. Для этого мы создадим еще один новый модуль кастомный, пусть он называется yet another module, ну пусть так называется. Соответственно, мы его объявляем yet another module info.yaml, мы его описываем как yet another description у нас будет another module for testing custom hooks type module version мы 1x укажем ядро 8x и давайте укажем зависимость dependencies, на наш основной модуль dummy в котором эти хуки реализованы. Все, теперь мы также создаем еще один файл yet another module, module в который мы будем писать данные хуки. Так, файл main file for custom hooks and functions. И давайте объявим оба хука. Попробуем написать, добавим сообщение какое-нибудь. Хук uh, заменяется на название модуля. У нас получается yet another module, module, dummy, page message. И в нем вернем мы просто message from yet another module. Все. Так, мы этим хуком добавляем еще одно, одно, одно сообщение в наш вывод. И... Давайте сразу же напишем еще один хук, который Я yet another module, dummy messages, page messages alter, и так, аргумент messages, и давайте, например, замени, заменим, вообще удалим default message, то есть мы его будем убирать из массива, unset messages 0, пусть будет так, то есть теперь, когда мы включим данный модуль, эти хокки начнут работать. У нас добавится сюда новая строка. Message from another module. И default message через alter у нас удаляется. Давайте включаем его. Drush and yet. Так, все successfully enabled. Обновляем. Все, default message пропал. Message from yet another module у нас ну, не последним, получается, да, вызывался а раньше, потому что хук, который собирается не вызывается раньше, а мы уже в Альтере потом добавляем новый, и он уже после всех появляется. То есть все работает корректно, то есть уже из другого модуля совершенно. не так любой другой модуль может теперь пользоваться данными хуками, которые мы создали. Когда вы создаете хуки, очень, я бы даже сказал, это обязательно, нужно описать данные хуки в файлике, Uh, название модуля .api.php, давайте мы это сделаем, потому что это правильно, uh, как вы видите, хуки могут вызваться вообще в любом месте кода, никто его рыть не будет, есть там, нет этот хука, как он работает, почему он работает, что он ожидает, что он передает, это никто не будет делать uh, за разработчика. Проще забить на такой модуль, чем рыться в нем, особенно если вот, он большой. Есте такие вещи описываются в соответствующем файлике, который в дальнейшем вообще Drupal.org парсит. И нам надо сделать то же самое. Так как мы объявили два хука, нам их надо хорошо бы описать. Мы делаем файлик dummy.api.php. Он также является PHP-файлом. В нем все описывается, как и в обычном файле PHP, но тут... Сейчас я объясню. Мы пишем, что это hooks for dummy module, чтобы люди знали, что это хуки для, от модуля dummy, от него приходят. И мы тут описываем каждый хук, который мы объявили. Описываются они соответствующим образом. Они прямо пишутся хук такой-то, и внутри, как правило, ну, рекомен, ну, рекомендуется, наверное, писать пример его использования. Можно оставить пустым, это очень легко. Заметьте, что многие описывают пустыми внутренности То есть, ну там у некоторых ну, настолько очевидно, что зачем описывать а, Ну я обычно, если такое делаю, описываю пример хоть какой-нибудь простенький Чтобы было понятно, что происходит Начнем мы с нашего хука первого, хук dummy page message Соответственно, мы его пишем function hook Мы не пишем тут ничего, то есть мы обозначаем, что это хук dummy page message Что-то такое хук у нас и в нем мы пишем пример, что якобы в нем можно сделать. Мы в нем first message возвращать будем и second message. Это пример для тех, кто будет смотреть в эту документацию. Затем мы описываем phpdoc, комментарий. Первым делом мы пишем для чего Это add messages to page, то есть добавляет сообщение на страницу. Возвращает он у нас массив или строку. То есть у нас допустимо, что он возвращает строку, чтобы разработчики это знали. И описываем коротенько, что это returns, string or array of string, тогда уж with additional messages. Вот, мы описали наш хук. Теперь, когда другие разработчики зайдут, смотрят, ага, есть модуль дами. Опа аппи, значит, есть хуки. Заходят, смотрит ага есть такой хук он позволяет добавлять сообщение на страницу окей я его пишу там и могу вернуть в нем строку либо мотив все им не надо залазить в моду искать как он вызывается почему он вызывается как он работает и это не важно они знают что могут вернуть что-то вызвать и у них заработает также мы описываем аналогичным образом альтер наш хук это хук дами page messages альтер в нем мы передаем по ссылке массив с сообщениями, messages. Это обязательно указать. Ну, Лучше тут, чтобы было видно. И копипастить можно было разработчикам. И описываем его, например, alter messages being added to page. Сообщения, которые будут добавлены на страницу. В него передается параметр messages. Он является array. Это мы укажем и подпишем что array with messages это массив с сообщениями и пример какой-нибудь messages 0 пусть будет replaced я как бы можно заменить сообщение все мы описали эти хуки phpStorm их анализирует данный файлик вы уже можете заметить что у меня когда я писал появлялись вот эти штучки они показывают что какие-то модули уже реализуют данные Hook. то есть мы уже видим, что на other module его реализует, и дами его, соответственно, тоже реализует, и в каких местах мы можем нажать «посмотреть», и непосредственно из хуков, где мы их реализуем, также есть появляется такая штучка, и можно посмотреть, где он вызывается, и как он объявлен, то есть его документацию. Это очень удобно для разработчиков, поэтому данный файл очень бы хорошо для вас сделать. И теперь, когда вы будете писать в, ну в PHP-Storm, например, когда вы будете писать, опять же, hook. Но он не даст нам это сделать. Давай его временно удалим. Ну ладно, я удалю тот, который напишу, function, дами С альтером мы так передаем аргумент. Изначально он нам ничего не подсказывал. А теперь, если мы будем подставлять, он для нас сразу подставляет аргумент в виде месседжера по посылки. То есть он, опять же, анализирует вот эту документацию и видит, что вот такие аргументы будут передаваться. И для разработчиков уже подставлять, чтобы им не надо было копипастить. Это очень удобно и полезно и правильно. То есть, если пишете хуки, описывайте их в API файле. Так, давайте еще под конец рассмотрим, как работают хуки с таким капсом. Это динамические хуки, которые позволяют подставлять что-то в данном случае модуль, о, хук, который вызывается разработчиком и то вызывает данный хук, может подставить что-то динамическое, а те, кто использует, могут уточнять действия хука. В данном случае есть основной хук form alter. Также там вызывается хук form id alter. Это уже авторы пишут, как это, ну, вот эту область капса, чтобы было понятно, что ее нужно заменять. И вместо нее модулем подставляется название, ну, id формы, и вы можете сужать область действия, как мы это сделали здесь. Например, если нам нужно сделать так же, то мы в альтер, я, кстати, уточняю, что это работает только для Alter для исполняемых такой возможности нет, надо передавать не строку, а массив. То есть мы передаем, давайте изменим, первым делом мы передаем, как и было, у нас будет дальше работать данный хок, но мы, допустим, хотим давать показывать разные сообщения для разных типов для пример пусть у нас будет один тип сообщения для авторизованных и... Ну, возможность указать для авторизованных что-то свое и для анонимов. Давайте сделаем проверку из authenticated Drupal current user is authenticated. Здесь мы будем получать авторизован пользователь или нет и добавлять новый хук на основе этого dummy page message. мы соблюдаем его структуру, название и добавляем сюда из authenticated Тогда добавляется authenticated. Если нет, тогда anonymous. Anonymous. Аноним. Anonym. Тут может быть любая переменная, тут уже все зависит от задач, которую вы хотите сделать данным хуком. И у нас получается появляется новый хук. Мы его назовем так. Page messages user. Ну, пусть будет type. Alter. И вместо, соответственно, данной строки мы должны подставлять либо Authenticate, либо Anonymous. Если у вас там динамическая перемен то только, вот, соответственно, который, она может получать значение, они и будут доступны. Ну, как у форм там. В зависимости от названия формы, тут подставляется просто форма ID переменная. И таких хуков может быть уйма в зависимости от того, сколько форм на сайте. В нашем случае это всего два варианта. Ну, хотя бы так, чтобы было понятно. И теперь давайте мы сделаем такой же вызов хука. Дами, дами. Page messages. Только мы уже пишем, например, Anonymous Alter. Как вы видите, уже Пичвистор не подсказывает, потому что мы не описали данных упк для него вообще не тяжелый, как он их тяжело понимает. И, соответственно, давайте мы добавим сообщение для анонимов. Messages. Привет Enalu пусть будет у нас, мы не знаем, кто это такой, это у нас будет и нало. Опс, сбрасываем кэш. И теперь, когда мы авторизованный у нас этого сообщения нету, а когда выходим, у нас появляется Hello UFO, то есть данное сообщение hook срабатывает только если пользователь на ним. Если, ну давайте сделаем для авторизованного. Дами, Дами page messages authenticated alter messages теперь мы получается уже под, подписываемся на authenticated вариант, который будет называться только для авторизованных messages hi user опять же сбрасываем кэш обновляем для гостей у нас остается hello ufo а для Пользует должно быть high user. High user. Все работает как и надо. Естественно, надо объявить данный хук здесь. Нам особо ничего выдумывать не надо, все то же самое. Только вместо messages у нас, Ой, ну не вместо messages, а user type добавляется. Все. Вот у нас появился новый хук. И пусть он работает. Теперь, когда мы должны. Когда мы будем вводить код, у нас уже должен подсказывать, что такой хук есть. Дамми. Вот, user type Alter. И мы теперь зная, что там либо Authenticate, либо Anonymous, заменяем и уже пишем, что нам надо. php шторм уже будет подсказывать и видеть, откуда этот хук вылез. В общем, вот и все. Так работают хуки в Drupal. Достаточно просто на самом деле. Надо только попробовать. Ничего сложного в них нету. Единственное, что важно запомнить, что хук заменяется на название модуля, Caps может заменяться на какое-то уточняющее, значит, всегда у таких хуков, если удалить вот эту часть, будет работать основной хук, то есть, если вы, например, не знаете форма ID, этим можно, кстати, очень хорошо пользоваться, если вы не знаете форма ID, и не можете его найти на странице по каким-либо причинам, такое может случиться, то вы просто у этого хука удаляете, соответственно, user. Ну, вы не знаете, вы просто пишите хук форм alter обычный хук. В нем вы выводите название форм всех. Он на каждой форме будет выводить название. Вы увидите, какое нужно, копираете, вставите. У вас этот хук начнет работать только на нужной форме. Вот и все, я думаю. Так что всем пока.